Итак, всем привет, друзья! Давайте поговорим о маркетинг-плане компании TLC. Погрузимся в план компенсации. Меня зовут Александр Потапов. Я хочу вас познакомить с маркетингом компании TLC, дать вам ответы на ваши вопросы. Если вы смотрите это видео, то вас сто процентов интересует, какие же вознаграждения... Выплачивает компания TLC и давайте перейдем. перейдем к выплатам. Каждый человек, когда выбирает компанию, либо приходит на работу, он должен знать, что ему компания будет выплачивать, какие виды дохода есть. Итак, наш маркетинг план называется 50-50-50. Это уникальный план компенсации, который платит 50% от клиентов. 50% от новых партнеров и 50% лидерский, да, лидерский в простонароде чека-чека, да. Итак, этот план компенсации не менялся 12 лет и благодаря этому маркетинг-плану в компании TLC есть люди, которые зарабатывают и 100 долларов в первую неделю, и 200 долларов, и 300 долларов в неделю, и 500 и тысячи долларов, есть люди, которые зарабатывают и 5, и 10 тысяч долларов, есть люди, которые и 20 тысяч зарабатывают, есть люди, которые 100 тысяч долларов зарабатывают. И благодаря этому маркетинг-плану в компании TLC находится человек, который на сегодняшний день зарабатывает больше миллиона долларов в месяц. Итак, давайте по порядку разберем. Я вам покажу в слайдах о каждом виде дохода. Выберите ручки, листочки, записывайте. И затем я вам порисую, все разъясню. Итак, первый вид дохода, бонус от клиентов 50%. Вот вы видите, с правой стороны да, Наталья сделала заказ продукции на 40 баллов. И Ирина получила... 20 долларов комиссионная, то есть 50 процентов от баллов. Кроме того, 25 процентов Ирине ушло в бинар. То есть вы всегда получаете 50 процентов от заказа ваших клиентов. Всегда, сколько бы ваши клиенты не покупали, купил на 40 баллов продукции, 50 вам э, будет идти комиссионная. Второй вид дохода это быстрый старт. Смотрите вот справа. Дмитрий, да, ваш партнер, сделал заказ продукции на 80 баллов. И Максим, ну или вы получили 40 долларов комиссиона. Плюс 25% Максима ушло еще в бинар. Когда человек зарегистрировался как дистрибьютор, вы с его первого заказа получаете 50%. То есть всегда от новых людей вы будете получать 50% от баллов. Третий вид дохода это бинарный бонус. Когда вы начинаете строить левую-правую команду, да, и они делают товарооборот, вы получаете от 10 до 25 процентов еженедельно от товарооборота команды с меньшим объемом. После окончания расчетной недели оставшийся объем от команды с большим оборотом переносится на следующую неделю. По этому виду бонуса вы можете получать до 20 тысяч долларов в неделю, а дальше идет ограничение. Ну для примера вот. За неделю у нас с пятницы по пятницу выплаты. Левая команда сделала 200 баллов товарооборота, 40, 80 и 80, 200. А правая 140 баллов за неделю, с пятницы по пятницу. Вот если вы в начальном ранге, вам будет выплачиваться 10% в данном случае с правой команды. Со 140 баллов вам выплатится 14 долларов. И с правой стороны спишется 140 баллов. С левой стороны спишется 140, и 60 баллов в левой стороне перейдет на следующую неделю. Если вы растете в ранге, вам будет по бинару 25% выплачиваться. Смотрите, если вы строите вот две команды, левую и правую, и вашей команде со временем, если сделать простую дубликацию, каждый будет по два человека подписывать, вот вы видите 2, 4... 8, 16, 32, 64 команда будет расти. И в итоге, если ваша команда будет 8190 человек, и, например, делать товарооборот в месяц на 40 баллов, да, это 50 долларов, для собственного потребления, ваш доход составит 32, долларов 700, 32 760 долларов. Но это в идеальном в случае Мэчинг бонус. Друзья, это тот э, вид дохода, который, э, скорее всего, я так считаю, что ни одна компания столько не платит чека-чека э, от заработка. Да, вот, заработок от заработка вашей первой линии. Начиная с ранга директора, вам компания дает право на получение Вдумайтесь, 50% от бинарного дохода всех партнеров вашей первой линии. Ну, в первой линии, вот вы видите, да, людей, которых вы пригласили, и человек зарабатывает, например, 300 долларов по бинару, вам компания 50% выплатит, это составит 150 долларов. Чем шире у вас будет первая линия, тем больше вы будете получать от этих людей, от каждого 50%. Итак, мэчинг бонус выплачивается от ранга директора. Кто такой ранг директор? Кто такой человек в ранге директора? Это тот, который в меньшей ноге делает 1000 баллов. С этого момента вы получаете 50% матч бонус с первой линии и второй уровень 10%. Когда вы растете дальше по карьерной лестнице, у вас со второго уровня будет выплачиваться от 10 до 50%. Пятый вид дохода, начиная с ранга национальных директоров в TLC, вам выплачивается этот вид бонуса 1500 долларов ежемесячно. Этот вид дохода выплачивается не еженедельно, а ежемесячно. Кто такой национальный директор? Это 20 тысяч баллов в слабой ветке. Итак, друзья, давайте перейдем сейчас на доску. Я вам порисую сейчас. Так, так, так. Один момент. Мы сейчас перейдем на досточку. Я вам все порисую. Видно, я надеюсь, мою на доску. Итак, э, берите рис, э, ручки, листочки. Давайте запишем. Так. Первый вид дохода. Давайте вместе пишите. Со мной так проще вам поймете, разберетесь. Э, первый у нас вид дохода от клиента 50% то есть мы разобрали человек например покупая вот этот пакет вот за 40 баллов да, человек купил на 40 баллов вам компания тут же выплатила 20 долларов и каждый раз сколько клиента у вас будет купил на 80 баллов вам выплатили 50% это 40 долларов купил на 160 баллов вам компания выплатила 80 долларов то есть от клиента 50%. Второй вид дохода у нас стартовый бонус. Так и пишите. Старт бонус. Он тоже 50%. Ну вот для примера, смотрите, вот стартовый набор, этот человек с регистрации берет продукт, купил на 40 баллов пакет, вам выплатили то же самое. Вот на 40 баллов купил, вам... Компания выплатила тоже 20 долларов. Купил человек 80 баллов, да, зарегистрировался. Вам компания выплатила 40 долларов. Купил человек пакет за 160 баллов, да, который 160 баллов дает. Вы получаете 80 долларов. Все это понятно, надеюсь. Третий вид дохода. У нас... Бинарный он называется, с бинара, да? Третий вид хода. Что такое бинар? Вот давайте, чтобы вы поняли, вот смотрите, у каждого человека есть левая и правая команда. Левая и правая команда. Так, вот для примера вы. Это вы. Вот это вы. И вы начинаете подписывать. Э, например, давайте зеленая будет ваша первая линия. Вот подписали вы на 40 баллов человека влево. Подписали на 80 баллов справа. Что вы получите? От этого человека, который на 40 баллов купил, вы зарабатываете 20 долларов комиссионные. И за продажу пакета этого еще получаете баллы да, по бинару. Например, давайте разберем сейчас просто комиссионное, что вы получите. 80 баллов, а за 80 баллов вы получите вот здесь 40 долларов. И заметьте, что когда вы начинаете строить бинар, вы строите вот две команды. Я разделю вот Левая у вас команда и правая команда. С этого момента за неделю вот, ну вы подписываете, зеленая это ваша первая линия, влево-вправо подписываете людей, влево-вправо подписываете людей. Ваши, ваши люди, например, давайте синенькие напишу, вторая линия, подписывают своих людей, вторая линия. И по бинару, например, у нас выплаты идут, как я говорил, с пятницы. Вот платежная неделя с пятницы по пятницу. Неделя прошла. И, например, давайте в левой стороне у вас накопилось 1000 баллов здесь. 1000 баллов. Вот, вот эта команда за неделю, подписывая людей, клиентов продавая. 1000 баллов. А правая команда, например, собрала 900 баллов. Вот эти все люди, все, что они покупают в магазине, вам поднимается в правую сторону. И программа считает, за неделю с бинара вам будет выплачиваться в ранге новичка от 10%. Вот смотрите, в этом случае... 900 баллов у вас справа, 1000 слева. От 900 баллов вам с бинара за эту неделю засчитается 90 долларов. Здесь 900 баллов списываются. И с левой стороны 900 списываются. И у вас остается на следующую неделю 100 баллов переходят. Баллы не сгорают. И в зависимости от карьеры, когда вы будете расти в карьере, с бинара вы будете получать от 10 до 25%. Понятно, да? Четвертый вид дохода. Четвертый вид дохода это у нас называется лидерский. Лидерский, лидерский бонус. Кто-то его называет матчинг бонус, кто-то называет чека чека. Давайте в горизонтале нарисую, чтобы было понятно. Или здесь давайте поясню. Вот ваша первая линия, вот человек пришел в бизнес, зовут его Сергей, например, и он строит левую и правую команду. И, например, по бинару, по предыдущему виду дохода, Сергей, вот смотрите, вот это Сергей, да, я в горизонтале рисую, чтобы было понятно, вот этот человек Сергей в бинаре сработала у него точно так вот, например, тысяча на 900 за неделю, и Сергей заработал 90 долларов, да, то вам за то, что Сергей в первой линии у вас, смотрите, первая линия, вам компания выплатит вот здесь 45 долларов. То есть лидерский бонус вот, давайте, с первой линии 50%. Сергей заработал 90 долларов по бинару. Да? 45 долларов заплатили. Следующий человек, вот Наталья, например, ваша тоже, вот эта Наташа. Она заработала, например, 200 долларов за неделю. Вам компания 100 долларов выплатила. Юрий пришел в бизнес, активный парень. За неделю заработал 1000 долларов. Вам компания выплатила здесь 500 долларов бонус. Игорь пришел, активный парень. И заработал, например, 2000 долларов да, за эту неделю. Вам компания выплатит тысячу долларов и вот этот ранг лидерский он э, платится от э, статуса директор ранг директор кто такой директор вот вы пришли в бизнес у вас одна э, левая сторона например сделала тысячу баллов а правая сделала тысячу баллов вот в слабой ноге тысячу баллов это директор и тогда вы получаете с первой линии 50%, а со второй линии вы получаете 10%. Кто такая вторая линия? Да? Вторая линия, вот мы синеньким их нарисовали здесь. Вот это Сергей приглашает людей, тут, Наталья приглашает людей. Вот они вот здесь будут. Да? Я вот так нарисую, это вторая линия. А во второй линии, как всегда, людей больше намного, чем в первой линии. И вот вы достигли ранга директор, и э, ваши люди, вы будете получать 10 от бинара. Ну вот пришел человек, вот возьмем этого, да? Давайте. И он начинает строить свой бизнес, подписывать вот, оранжевым своих людей, и по бинару этот человек заработал вот здесь вот, э, давайте, 100 долларов то вам с этого человека компания будет платить 10 процентов, 10 долларов. Человека, которого вы и знать не знаете. Вторая линия, это не вы пригласили, это ваши партнеры. Вы живете в России, пригласили пригласили человека в Украине, и вы его знать не знаете. Ваш человек из Украины пригласил человека, который живет в Испании, и вам компания будет платить 10 процентов. Например, этот человек со второй линии заработал 500 долларов за неделю, вам компания 10% 50 долларов выплатила. Этот человек научился 1000 долларов зарабатывать, вам компания 10% выплатит 100 долларов. Очень крутой бонус, да, лидерский. Я считаю, что лидерский бонус, он очень крутой и в нем нет ограничений. Вот если по бинару у нас идет ограничение э, до... 20 тысяч долларов в неделю, в неделю, больше компания не сможет выплатить до бесконечности. Потому что ну, маркетинг э, себя э, и нас ограничивает, чтобы компания вообще банкротом не стала. Поэтому вот бинарный маркетинг план никогда э, не закроется. Компания всегда сможет выплачивать, потому что здесь стоят ограничения. И пятый вид дохода запишите пятый вид дохода это лайф лайфстайл бонус, который выплачивается 1500 долларов в месяц от ранга национальный директор. Национальный директор, когда у вас в слабой ноге, вот, например, влево или вправо, будет 20 тысяч. CV, баллов в этой ноге, то вам компания будет ежемесячно платить 1500 долларов. Очень хороший вид такой дохода, который позволяет уже тратить эти деньги на путешествия, там, куда угодно. И давайте сейчас еще раз берем один вид дохода. Так, я переключу сейчас так, так, так. Так будет видно. Смотрите, у компании TLC есть такой клиентский промо, когда любой абсолютно человек, смотрите, новичок. Смотрите, вот, например, вы. И кроме того маркетинг плана, который мы только что разобрали, у вас не все люди придут в бизнес, не все будут люди э, зарабатывать деньги. И в вашем окружении появятся люди, которые будут просто клиенты. И вот, например, э, первый человек у вас на 40 баллов купил продукции, вы заработали 20 долларов. Второй человек купил на 40 баллов, вы заработали 20 долларов. И за каждого человека вам компания будет, клиент, он будет платить без регистрации, просто купит продукт, и вы за каждого будете получать 50% да, от баллов, 20 долларов. Ну Для примера я вот скажу, что, сейчас давайте дорисуем, 20 долларов. Компания говорит, вот программа J5, человек, который подпишет 5 клиентов, например, сейчас у нас ноябрь месяц, да, вам выплатит вот 5 раз по 20 долларов, вам выплатит 100 долларов. Но компания говорит, за то, что вы 5 человек подписали в этом месяце, мы вам дарим еще 50 долларов. Вот смотрите, 150 долларов. Смотрите, ваша задача: любой новичок. Вот смотрите, 5 клиентов нужно найти. Вот с доставкой я беру Россию, там, вот Россию 60 долларов с доставкой, с налогами стоит средний пакет с продуктом, который на месяц, да, 60 долларов. Либо это будет 5 клиентов по 60 разные, да. Вы сделаете товарооборот, давайте посчитаем, смотрите, 5 клиентов по 60 долларов, это равняется 300 долларов. Вам за этот товарооборот компания заплатит 150 долларов, а это есть 50% от товарооборота. Либо, например, это может быть 5 клиентов, это может быть жена, брат, ваша мама, либо еще кто-то. И, например, кто-то купил здесь кофе, кто-то э, купил чай, э, кто-то э, купил ньютробюрст, э, жидкие поливитамины вот здесь, да? Э, кто-то здесь купил другой продукт. То есть, один человек, одна семья сделал товарооборот на 300 долларов, вам компания выплатила 50% процентов, 150 долларов. И эта программа позволяет любому человеку, который зарегистрировался в компании, вот смотрите, для примера, человек регистрируется в компании, 20 долларов регистрация, плюс берет стартовый пакет какой-то из продуктов, он влаживает бизнес 80 долларов, и в первый месяц он подписывает 5 клиентов, своих друзей и знакомых, одного в неделю, грубо говоря, он зарабатывает 150 долларов. Вы посчитаете вот для вашей страны, для вашего города 150 долларов дополнительно это будет хорошо. Я считаю это очень хорошо. И вы можете делать вот эти J5 неограниченное количество раз за месяц. Это я вам сказал чистых денег, но вам еще будет платиться баллы по бинару, по другим видам. То есть от этих клиентов еще баллы поднимается и в бинар за это платится матчин бонусы. Поэтому, вот только работая на клиентах, вы можете получать 50% от товарооборота. Я считаю, очень э, классный маркетинг план. Э, и сейчас я еще перейду на, покажу вам карьеру. Коротко мы пробежимся с вами о карьере. Так, один момент. Вот наша карьера. Я на весь экран. Смотрите, первый ранг это партнер. Да, активность 40 баллов. Зарегистрировался, купил продукт, и ты имеешь право зарабатывать от клиента, и от привлечения людей стартовый бонус. Второй это ученик. Ученик это который или менеджер по-другому, у которого уже в слабой ноге 500 баллов товарооборот, и он получает стартовый, от клиентов стартовый бонус и в 100, 100 долларов подарок от компании. Да? И уже ученик, ему открывается по бинару 10%. Третий ранг – это директор, 1000 баллов в слабой ноге, активность он делает на 80 баллов уже. И у директора он получает от клиентов стартовый бонус, бинар и матчин бонус. И заметьте, что у директора уже с бинара идет 12%. И матчин бонус 50% с первой линии, со второй 10%. Восходящая звезда, в слабой ноге товарооборот 2500. Он получает все виды дохода, клиент Стартовый бонус, бинар, с бинара 12% матчинг бонус, 50% с первой линии, 10% со второй линии. И 200 долларов восходящая звезда получает разовый бонус. Исполнительный директор, это в слабой ноге товароборот 5000 баллов. Все виды дохода, которые и все выше перечисленные получают. И здесь с бинара уже получается 14% и увеличивается матч бонус со второго уровня 20%. Региональный директор 10 тысяч баллов, все виды дохода по бинару 17%, и вторая линия открывается уже 30%, с первой, естественно, 50%. Национальный директор это 20 тысяч баллов, все виды доходов с бинара уже 20%. С первой линии 50, со второй 40% и включается лайфстайл бонус, о котором я играл 1500 долларов. Глобальный директор это 50 тысяч баллов в слабой ноге. Все виды дохода, клиенты, стартовый, бинар, матч бонус, лай, лайфстайл бонус 20% с бинара и 50% с первого и 50% со второго уровня с бинарного вида дохода. Амбассадор это человек который делает 100 тысяч баллов товарооборот все виды дохода по бинару открывается 22 процента с первой второй линии 50 процентов и таких людей уже в компании достаточно не один человек их десятки уже люди которые получают э, такие э, виды дохода Такую ранг и компания еще открыла исполнительный амбассадор это 250 тысяч баллов с бинара 25%, с первого уровня, со второго 50%. Друзья, я перейду на камеру, и мы с вами будем завершать. Так, так, так вот, Перейдем на камеру. Э, друзья, смотрите. Маркетинг-план э, мы разобрали. Если непонятно, пересмотрите еще раз. Ну, я в сетевом маркетинге уже девятый год, и я уже проверил его, как он работает, какие выплаты. И я знаю точно, что знаете, что в этом маркетинг-плане э, от, идет отличие от других маркетинг-планов, что в этом бизнесе, в этой компании люди, которые приходят к нам в бизнес, они зарабатывают деньги. Минимальное вложение 80 долларов минимальный пакет, 235 максимальный пакет. И человек э, в первый же месяц, в первую неделю зарабатывает 150-200 долларов. И человек, который вложил в бизнес 80 долларов, на них получил продукт, он в первый месяц начинает зарабатывать деньги. Если он работает по программе G5, он абсолютно легко 150-200 долларов зарабатывает. Ничего подобного в других компаниях я не видел. И Матчинг бонус, смотрите, 50% с первой линии. По бинару 10-25, то есть это очень классное условие. И компания только заходит на рынок, и этот маркетинг доказывает, что самый э, высокооплачиваемый дистрибьютор на планете в MLM находится в компании TLC, потому что маркетинг-план маркетинг -план создан для людей, для дистрибьюторов, чтобы и новички зарабатывали, и чтобы лидеры здесь получали хороший вид дохода. Так что мы ждем вас в команде, я вас приглашаю. Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться к человеку, который дал вам это видео. Если все понятно, включайтесь в бизнес, покупайте пакет и используйте маркетинг-план, который дает компания TLC. Желаю вам удачи, подписывайтесь на мой канал.